Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Банде Саходитам चाकल पतव्य के पासव पतितान पाबने भवषणनमन मुकं करति वाचाਲ पਲ ह Сновати, преде деви, саттваттойи, намо, нама, нама, Нараянамаскрито норончайиванороттамам, девингсварасватингвеасамтато жайуумудире, шанкитто не кишно, кату пу деш, гоури япатрошо пркасуни ча, шадануракто Бхакти промудакш Jagodarun, дейам сада pari bhagnam abhistrduham, титхас saranyam, viita tiham puno dvaal bhava dhipu Бисфори житок мепи кабодушва дарши, Пурнанурагро сасагро саромурти, Сараадикам и хада кипам кроси. Шри Кисначайтанна прахуни Sriadita Godhara Siva મત भજ કન ક बતો સંક Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганги Табад Сура Бааванрупен саданнраам, Ганга Калапам, Гоури Нирантара Ваги саджшубадане лакшми джасча бакшаси джасьясте хидай Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари राम राम हरि हरि सूर्य कांति रविर जोगात बन्ही स्तरों प्रजायते एवं वही साधु संगात हरो भक्ति प्रजायते सूर्य कांति मनिर जोगात बन्ही स्तरों प्रजायते एवं वही Саду Сангиад. Харубхакти Праджаяти. Бхакти Сидханту Сарасадю Гусами Джагуд Папад. Параванса Джагуд Гуру Тол. Годи Госчипати Шишила Бхакти Сидханту Сарасадю сказал, что мы должны определиться, что мы хотим и чего не хотим. У нас должно быть окончательное решение по этому вопросу. И вот Шила Прохопат сказал, что мы хотим и что мы не хотим. Мы должны определиться в своей жизни, иначе мы не сможем начать свой харибаджан. Это невозможно. Жизнь за жизнью мы будем рождаться, терять все, опять рождаться, пытаться что-то обрести, опять терять. И таким образом материальное желание с незапамятных времен. В Ши Чайтанно говорится «с незапамятых времен». Обусловленные души не no движутся, нет no возможности people. спастись для них. И в процессе скитания по всем этим 14 материальным мирам, так или иначе, если мы обретем возможность встретиться с чистым гуровочным, то тогда вопрос ос осознания возникнет. Мы можем встретиться с овощными но это не подлинная встреча. Перед мы можем прийти к какому-то великому саду, что мы можем увидеть этими материальными глазами. Мы увидим его внешнее материальное богатство, сколько учеников и прочие такие материальные вещи. И таким образом мы никогда не сможем понять подлинного сада. В шастрах говорится, это шлокас, которого начал. Есть солнце. Но если я спрошу вас, я спрошу прошу, солнце дать какой-то огонь напрямую, хотя бы в... В солнце, несомненно, есть огонь и даже в нашем теле он есть, но не каждый может понять, что внутри нашего тела есть огонь. Бхагаван Сикришна в Гите говорит, что я помогаю вам переварить пищу с помощью огня пищеварения и тело также согревается этим огнем и у него есть особая функция в нашем теле. Но если кто-то попросит, захочет обрести огонь непосредственно от солнца, каков же, же путь, можно сделать линзу или что-то подобное линзе. И если, если это с помощью этой линзы сфокусировать лучи солнца в одном месте, то это место нагреется и загорится. И также, mm -hmm. и подобным образом, mm -hmm. здесь вот это не говорится, наверняка с помощью общения с чистыми саду мы можем обрести бхакти, огонь бхакти, мы можем развить. В нашем сердце нет другого пути. Но главное то, что мы должны зависеть от нашей Вишудха парампара И вот суть в том, что мы должны зависеть от нашей Вишудха Парампары. Если мы не сможем иметь веру в нашу Парампару, наставническую преемственность, то тогда мы не сможем достичь успеха. Первое. Если у нас есть вера в нашу парампару, тогда мы сможем достичь успеха. Если нет веры в нашу парампару, нет вопроса самого успеха. Что бы мы ни делали, как бы мы ни проповедовали, какие бы храмы ни строили. Или сколько учеников набирали это, не имеет никакого отношения к прогрессу, если у нас нет веры в свою Гуру Парампару, нашу наставническую преемственность, через которую мы обретаем силу. Наш группа подпадмашчила Мадрога Сэма хорошо они ездили на поездах в то время, ну, очень с финансами было сложно, и на электричках тоже. Но удивительно, все, что они делали в обычной жизни, они в поезде, если куда-то ехали, то дело, они тоже делали и повторяли они а Харинам поклонялись Божествам, в уме, скорее всего, Божествам поклонялись, совершали все киртаны. но тоже не в уме, физически, физически, если мы не воспеваем все киртаны, мы не сможем обрести силы, даже сила Бхакти Валабхи Киртагаса Макарачи, повторяли все мантры, все киртаны пели в процессе вот этих поездок на поездах. Если мы это не делаем, то что мы можем обрести таким образом, Наша твердая вера в шаута панху. Шила Пархупат говорит, те, кто имеет веру, непоколебимую веру в Шаута-Пантху, Шила Пархупат говорит, что они, несомненно, достигнут успеха, но еще проблема. На Бенгале есть такая пословица, что можно выгнать как вот бесы из человека с помощью э, этих семян горчицы, но в этих семенах горчицы тоже какие-то эти бесы, при, призраки, привидения Будды, поэтому на Бенгале, и вот что же делать. В этом проблема есть. Прокопад говорит, если у вас нет веры в Шарута то, то тогда мы не сможем достичь успеха. Только внешне, обретя какое-то положение, это не доказывает, что человек какой-то великий вечно в этом глупости этого мира. И это глупо. И вот они хотят они делают суждение на основе увиденного внешне-материальными глазами, а внутреннего духовного видения Даршина у них нет, и поэтому они обманываются. Нет. Те, кто по-настоящему утвердились в Шаутапанте, если вы встретились с ними и с их действиями, характером, их поведением, их словами, и Тавича, их силы, могущества, это будет видно, что они обрели милость. Просто видя их чувствуя их Если силу, могущества, как, например, посмотрев на Шилл Кеша Госе Махараджа или Шилл Шидарда в Госе Махараджа, мы увидим их силу, их могущество. Но не каждый может достичь того, чего достигли они. Может, у нас есть какие-то спички, но эти спички могут быть бесполезными. Они, они могут отсыреть. И этими спичками ничего не сможем зажечь, несмотря на наши многочисленные попытки. Вот спички у нас есть. <Renault> <innovative> но отсырел или еще что случилось? Пытаюсь их тереть об этот коробок спичечный, и толку не будет. Такие некоторые гуру пытаются научить. Своих учеников, чему-то духовному, но ничего не получается, как с отцеревшими спичками. И таким образом, Дивиагьяна, пламя, Дивиагьяны мы не можем найти везде. Мы можем искать, конечно, искать и найти, это разные вещи. И вот у кого нет Шаутапанта, у кого нет силы, могущества находиться на пути Шаутапанта, иначе откуда это могущество? От эта сила снизойдет, из Кришны эта сила снисходит. Я в тот день говорил, и вот Шила Пахупат говорил, много раз Шила Пахупат говорил, что обрести силу, Милость прямо с помощью денег, власти, еще каких-то материальных вещей мы никогда не сможем обрести в силу. Мы должны зависеть от Шаута панфи И вот Бхагават Крипа никогда не сможет не зайти на нас непосредственно. только через э, Гуру Ивашнавов, вся Парампара, иногда можно наблюдать, что какие-то демоны пытаются разрушить э, нашего парампара. те э, демоны. В в одеждах Саньяси и прочих ученых пытаются уничтожить эту систему шоуто -да И поскольку если шоуто -да течет должным образом, то люди видят, кто есть кто-кто. Есть обманщики в одеждах в Саньяси, если это шоуто -да она течет, естественно, без всяких преград и искажений, то мошенников сразу видно, и вот они пытаются всяческие -то дела делать прекратить. И, и поэтому много раз Шила Прабхупат говорил, о, преданные, о, люди, пытайтесь понять, и, и вот Шила Прабхупад говорил, что вы все, все пытаетесь понять основу, основу, главную основу между Бхактина Дара и то, что не является ею, и некоторые до сегодняшнего дня не могут понять разницу и думают, что совершать какой-то баджан до сегодняшнего дня мы не развили такой чувствительности. Если мы развили это чувство Шрутапанхи, то услышав что-то, мы поймем, что это ерунда или подлинная Харикадха, как мать а раньше. Вот готовили рис, готов рис или нет, полностью готов или нет, вот они ложкой брали одну рисинку. А, смотрите, они не брали весь рис, а одну рисинку из кастрюли. Но они проверяли ее руками, давили ее, если она мягкая, то это признак того, что весь рис сварен. Доварился, wagon. точно. И, И вот наша мать не проверяла каждую рисинку, или весь рис. Просто была одну рисинку, смотрела, если она готова, значит, весь горшок риса готов. И также те, кто находится в преемственности, Шилу Прабхопады, Бхактиши Сарасвати, никто не может отдурить их. Если они видят кого-то, услышат его слова, они сразу поймут, эти слова исходят из сердца или из просто из... просто какие-то слова из, из материального ума. Харикадха, должна снисходить из сердца, а они, не они из, из ума или из... просто никакими какими-то словами. Это должно быть выражение сердца. Слова должны... Харикадхи должны исходить из сердца. Если у нас есть осознание, которую мы получили от Go, под, под мы тогда мы заинтересованы слушать это. Мы не какие-то университетские лекторы, что вы ожидали какие-то красивые лекции Она, от нас. Я также не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня. А что вы можете ожидать от меня? Свасмин Бхаванши там Табхава которую Гуру Махарадж хотел вложить в мое сердце. И что это за Баба, что за чувство, это чувство прямого служения. Гуру Махарадж, он связан с Бхагаваном. И это осознание, эту бабу это он хотел вложить в мое сердце, чтобы этот огонь этой бабы горел в моем сердце и освещал не путь. Называется подлинная проповедь. Не каждый может осветить путь с милостью, полученный от Гурдева. В этом проблема сегодняшнего дня, кто может опознать, кто подлинный прачарак, кто вайшнав, кто нет. Сейчас многие можно видеть, некоторые играют роль царя в своем мелком царстве. Нет лидера. И вот в этом проблема. И кто Вайшнаф, а кто нет, это, это, это мы не можем дать право осуждения каким-то глупым материалистам. Они не могут сказать, кто подлинный вайшнав, кто нет, поскольку они материальны. Мы должны верить селикешего Госэмахараджа, селикешидара Госэмахараджа. Мы должны верить им. Мы не можем верить каким-то глупым материальным людям, находящимся в очень плачевном состоянии. Может, у них есть какие-то деньги откуда-то или еще что-то материальное, но кто может, может определить и осознать, кто чистый подлинный вашнав, а кто нет. Только чистый ващнав может увидеть чистого ващнавы, а материальные Материальные какие-то вещи не могут нам познать, Как вот у нас есть пословица, что только ученый может узнать ученого и рыбак рыбака видит издалека. Вот так и тут. Если нет никакого стремления к протяжке, к славе или желания прославиться, получить какие-то материальные вещи, он есть подлинный ващнав, но кто, кто может определить? Под именем Югтавайраги, все пытаются од одувить вас. Югтавайраги mm -hmm. вроде красиво, и можно наблюдать, что Некоторые снаружи выглядят, как что-то похожее на юг Тавраги. если присмотреться, то получается какой-то херня шипа. Попадхи Прабхупад говорил, хотел прояснить, как мы должны понять, кто подлинный ученик подлинного садгова, а кто нет, поскольку все, многие заявляют, что мы получили дикшу. Или совершали служение Гурдеву и пытаются всячески доказать другим, что они лучшие и ближайшие слуги Гурдевы. Но а, как же понять, кто есть кто? И вот как понять, кто подлинный ученик Садгуру? Как понять, что Сиддадав Гасамаграатшан, подлинный подлинный ученик Сиддадав и Как это понять? Это не вопрос какого-то изма, гуруизма, капитализма или коммунизма. Нет, это не то. Это вопрос выживания. Никто не может выжить. Очень много сквернений везде. И некоторые специально делают обстановку столь оскорненную, чтобы люди не смогли понять, что и что, где реальное, а где ложное. Чтобы запутать людей на пути к абсолютной истине, чтобы до э, абсолюта никто не дошел пытаться людей как-то свою западню приманить. Вот у некоторых такая стратегия проповеди, но даже слово стратегия не использовал, у него была любовь, забота, такая бесконечная любовь, сострадание ко всем живым существам. А сейчас какая-то техника проповеди. И никто считает, сколько, скольким обезьянам могут дать дикшу. И вот, к сожалению, некоторые только на это способны. И вот как понять, кто есть подлинный ученик, подлинного саддгора? Это не вопрос какого-то изма. Чтобы понять это, Челапахупат говорил, Шила Пахопатия говорила, близкий и дорогой. Вот, например, если ваши так называемые близкие, родственники имеются в виду, если они э, э, выражают такой. Непреданные, мало того, они еще не уважают путь преданности, как, как, как, как вемух, вим, отвернувшиеся от, от духовного, то мы, мы должны отказаться от них, не идти ни, ни на какие компромиссы с шуддабхакти, на пути чистой духовной практики, какие-то компромиссы не могут находиться, будем пытаться идти на компромиссы, то не сможем получить силу в И вот сила Бахтиюна пишет, Если они отвернулись от Гуранги, но являются нашими материальными родственниками, и они должны иметь привязанности к ним. И вот, и вот люди скитаются, там и тут не могут понять, куда идти, как идти, как, кому идти. И вот на основе этой формулы Сила Пархупат говорил, как мы можем понять, кто Гуравимух, отвернувшись от Гуранги вроде, еще более того, даже внешне некоторые, ну все тилаки, одежды, саньяси, даже данды, но как понять, кто? Подлинный преданный, а кто просто мошенник в одежде преданных, поскольку таких в одежде преданных достаточно много. И как же понять, с чего Папу подговорит? Да, можем понять очень просто. Ждите и смотрите. Смотрите на их действия, то, что они делают, они говорят. И тогда очень просто вы сможете понять, если вы не глупый. Наш Бхарати Махарадж смотрел на кого-то вот так вот. И вот посмотрев, он мог понять, он был видел людей насквозь. Ему даже говорить не нужно было. И вот вы очень умный, очень, очень, они видят все насквозь. Даже говорить не обязательно. Надо сквозь. И вот Сила говорил, что мы должны смотреть на их действия, их суждения. И вот если мы увидим, что их действия, все слова против чистых вайшналов, Сила дал на эту формулу, что нужно иметь терпение и уметь наблюдать. Может, с первого взгляда это не видно, не каждый имеет такую силу видеть людей насквозь. И вот мы должны ждать и... на... насквозь, мы должны ждать и смотреть, и если мы искренне, если мы гуру, подлинный гуру слуги нашего гуру, то мы сразу увидим и поймем что есть сложное, что подлинное, поскольку все их действия, их очарованный осцидант — это против чистой преданности. Я могу привести пример. из нашей Гурваги Ашила Шанта Гасай было лет 15 всего. Он пришел в возрасте где-то 12 лет в Гаудемат. В тем временем он был достаточно зрелый, видя <соединенный> людей, мог понять, кто есть, кто его. Однажды он, тогда он был Радхараман Брамачари, он сказал Хайкриву Бамачери, что Лимадуга Самакарджо был. Вот этот Брамачарья <связывается> ведет себя нехорошо, я думаю, он <связывается> я думаю, <связывается> вскоре вернется домой. Как, откуда вы узнали? Как, как ты узнал Шиламадов Гасай Махарадж, спросил, тот сказал, что он не, не общается с предными в Матхе. Ну, конечно, не, не все. Возвышенные преданные, все, ну, как сказать, пытаются излечиться от материальных болезней. Вот он находится в своей комнате, ни с кем не общается, думает, что это все асатсанга, что общение с его братьями в Боге – это все бесполезная асатсанга. Даже не ест. просад со всеми вместе куда-то уходит, чтобы поесть думаю, вот это его вот проблемы. И вот Радарман, когда ты сказал Мадхагасе Махарадж, хотел помочь ему, дать ему, пытаться понять, что ни к чему хорошему это не приведет. Он будет находиться с преданными, общаться с ними, делиться своими мыслями и слушать их может совершать его, совершать киртану, это более практично. Это. Тот сказал, что никакой сасанги он не будет делать. И тот удивился, сказал, что таким образом не сможет жить матхи. То есть, если пытаться see, так уединяться, такое излишнее uh -huh. уединение uh -huh. ни к чему не приведет. Вот этот Шила будучи двенадцати, ну, летним ребенком он уже видел э, таких людей насквозь, и вот этот вам насквозь. А вот этот э, человек потом написал письмо от своей матери, написал как плохо ему в мате живется. И чудо ошибся адресом. А точнее, я, я не ошибся адресам, а адрес написал не Мадха, а какие-то соседи, чтобы письмо в Мадх не попало. И вот потом да, он потерял Бамачарью, по женился и начал ненавидеть гаудья Даже находясь в гаудья он не смог понять основу учения гаудья и вот начал критиковать гаудья Хотя сейчас, если поискать, кто в Гаудья-матхе? И вот Махараса Днем говорил can get, также, кто может гарантировать, что мы находимся в Гаудимат. Есть признаки определенные, в виде которых мы поймем, что и что. И вот Сила so, говорит, что тот, кто обретает Ситанту, Ачарон и, и, и, и, и все остальное, это Гуропат подбит, следует всем этому, то будьте уверены, он Гурдас, будьте уверены, он Гурдас и он Вайшнав. И он ну, не ожидает никакой протести главная проблема пратистики, стремление к дешевой славе можем наблюдать, что некоторые готовы бить, Дол -дол долго раз, ради этой дешевой славы. Мы можем говорить yeah. очень... Говорить, mm -hmm. что практически, mm -hmm. говорит, практически подобное испражнения, но что мы чувствуем на самом деле... Mm -hmm. Вот Рагунанда с Госвами пишет в этих стихах. Сила пишет. И что вы всегда... ...многие стремятся ]まあ, к платиште, какой-то дешевой слове. Если в процессе голоса такое дешевое слово не приходит, то они... Отказывается от этой гурсера. Можно наблюдать, что свиньи едят испражнения. Шила Парфупат приводит этот пример. Э -э свиньи едят испражнения на улице. И после этого эти свиньи сами испражняются. То есть они питаются испражнениями еще. Потом, когда переварят эти испражнения, то испражняются и вот как, каковы эти испражнения свиньи. И вот Шила Балхупат э, практически все сравнивает с этим. Но многие очень счастливы, едя board, вот это, ну, стремясь и... <связь> ну и измазываясь этими этой практически, которая подобна испражнениям свиньи. Сначала мы должны доказать и показать, что у нас нет никакой зависти. Это первое. Если у нас есть какая-то зависть в нашем сердце, если нет зависти, то почему мы отклоняемся от пути Гурдова? Это значит, что у нас есть зависть какой то не вот первое. Мы... Не, мы... Если у нас есть зависть, то, значит, такой человек не является ни отчарием, ни преданным даже. Что, и что дальше будет, это, я, я не знаю, но ничего хорошего. И вот первое качество нирма саранам сатам, бхагва все, что мы делаем, это первое, если мы сможем обрести это качество, то потом можем двигаться иначе, что толку? Вначале мы должны Узнать, если какая-то зависть в вашем сердце или нет. Если нет, то почему вы не следуете города, почему отклонились, почему придумываете новую седанту? Почему вы не зависите от Шоутапанхи? И вот Сила Пабхупад говорил об этой форме, он хотел показать нам, но кто такой, Сила Пабхупад, мало кто знает, кто он такой. Кто может э, говорить об учении Силы Павхапады, многие пытаются скрыть. И вот так или иначе Сила Павхапада хотел написать. И народ там так но это все связано с ним. Сила Павхупад написал, вот Бхагавад Парампара, точнее, это, мы по Манту Парампара и Бхагавад Парампара, я много раз говорил, что Манта Парампара не значит, что это не Бхагавад Парампара. Пытайтесь понять основу. Люди не могут понять, что такое Бхакти Дара, а что не является ею. Это такое бхакти дара это рупануган-дара, это ранаут -дара, дара Все едино, но люди не имеют представления об этом. И вот суть в том, почему Чила Прохопат хотел следовать манта Парампаре, а потом принял Бхагават Парампава, поскольку он хотел показать нам самый научный путь. Поскольку мантра Парампара иногда не, не всегда может быть успешной. Иногда какие-то гуру падают, какие-то промежутки, обрывы случаются. Парампара, значит, должна быть непрерывная связь. И вот если такое случается, то это невозможно во всех сампадах. Можно наблюдать. Мантра Парампара прерывается, иногда какие-то гуру падают, какие-то промежутки возникают, и таким образом как манта Парампара ну, происходит, мы можем следовать. И еще Махархупат говорил, что погода Парампара более практична. И поэтому у нас, и мы, у нас есть имя Нарутама. Вот, Махапрабуши Маха Читани, Рады Гречесу Нахиуни. Вот Махархупат повторяет эти строки из Киртана о Гуру Парампара. И вот вопрос, почему имя Нарутома приходит здесь? Что это значит? С чем надо Прабху нету, почему у него друзья? И говорить, что он мой друг, это очень просто. А если он друг, почему он его выгнал? Если я думаю, что я слуга того то Ващинава, это хорошо. Я не могу сказать, что он мой друг. И вот не могу сказать, что Раман Гасей хорош мой друг и брат Боги. Я никогда не говорил такого. Мне стыдно, каково мое положение и каково его. И вот если мы хотим доказать, что Сидар Дав наш друг, что мы должны следовать такой дружеской процедуре, но мы не делаем этого. На хитрости какие-то идем, что это и так или иначе это очень ну, нехорошо. В общем. И вот Парапа таким образом прерывается, беспокоится и обрывается, но в чем наставление Шири Прабхупада. Ширила Прахупад показал. Почему именно утама приходит в наши Бхагаватт, Гуру Парампара, почему не, не Шинивасачари или не Шимананда Прабху? почему именно Нарута? Суть в том, что Нарутам Такур, он олицетворение снисхождения, более, то, можно еще сказать, что Нарутам Такур он пришел. Он пришел из Нитянанды, Шивас от Гаранги. Махапрабху сам сказал Вишнупри, что «Мое второе тело явится тебе». допали да на него свою милость. И вот Вишнупри никому не выходила, никто ее не видел, но из-за этого наставления Гуранги Махапрабу она вышла и поместила свои лотосные стопы на голову. Шинива Сачари, я как-то расскажу об этом более подробно. И, и вот Шинива Сачари, он пришел со стороны Гуранги, а наш народ там такого, со стороны Нитянанда, И еще Прабу от Адвайта Гасе, И также нет времени обсуждать все подробно, поскольку Гуранга Махапрабху. Нитьяна они все пошли к Рам... они все шли в сторону Рамкелиграмма, Махапрабху хотел пойти во Вридава, но почему пошли туда, это же в, в противоположной стороне, что они там забыли. В итоге Махапрабху сказал, Санатане все спрашивают, почему. Махапрабху пошел в противоположную сторону от Вриндавана, но никто не знает. Никто не знал, что он хотел встретиться с чем ну, с кем-то встретиться там и потом пошел во Вриндаване. Но Санда Гасай сказал нечто, если тысячи людей следуют за тобой, это не, не то, как нужно идти во Вриндаван, ты не пойми, а почувствуешь радости Анубавы. И вот с того момента я хочу заключить, что до Канай Надшалы, и вот Чайтань Чатамчата описывается в Канай Надшала. Там есть разные скульптуры Кришна и до того место дошел Махапрабху, это граница Бенгала и Бихара, а вот через Бихара можно угол срезать и дойти быстрее до Вриндавана. И вот Рамкели это в северном Бенгале, после Малды. И вот с северного Бенгала поезда на Хавруне едят. Они через Бихары едут в вот, Арапрадеш. Вот, И вот Махапрабху тоже хотел так срезать его. И потом через это, после этой каны начала он вернулся и вот вспоминая слова санатаны, ну, что если слишком много людей идут рядом во Вриндаван то ну, не не нехорошо это не он не почувствует тот, той радости и вот потом Махапрабху пошел в Бенгалию ну, в Бенгал в смысле и там Махапаву надо тоже был с ним и вот Махапрабу, он хотел дать прему, оставить прему в реке Падма. И вот он принимал амавини в реке Падма и кричал народом, народом. Все удивились, кто такой народом? Махапрабу не ответил. И вот Махапрабу сказал Падме, я хочу. Оставить, оставить это сокровище прямо народом через тебя. И вот это божество реки Падма явилось и спросило, как я могу пойму, кто народом, так много людей каждый день принимают обвинения в моих водах. Как я могу понять, кто такой народ, Махапрабху сказал, если ты почувствуешь, что... Ты почувствуешь некое экстатическое чувство, когда народ там будет принимать вине в твоих водах. Ты, приполняющий тебя любит, почувствуешь некое экстатическое чувство и поймешь, что это народ там. И вот я хочу еще нечто сказать, поскольку много вещей, которые нужно обсудить, временно все, не хватит. Каждый год мы должны обсуждать эту тему с новой стороны. И вот народом так явился. он никогда не видел, кто такой Гуранга. И вот он с самого детства, он хотел... А он, с самого детства он, проявил, он проявлял признаки премы, того, что он спутник Шиман Махапрабой. Было там два этих царя, этих полуцаря, они там как бы, вместе царствовали под руководством света Битгальского царя. И вот... Ну, В общем, народом, ну, в общем, все там под контролем было, народом там не мог выйти из дома. Охраны много слишком. И вот там, однажды он пошел принимать омовение в реке Падма. Вот он прикоснулся к ней, по -п -п -п приложил поклоны, прикоснулся, и река стала без... чувствовать беспокойно, волны появились, и она почувствовала некое чувство экстаза. И вот, приняв омовение в этой реке Падма, настроение народом такое, он, конечно, раньше тоже был преданный, но потом, после вот омовения в реке подма он обрел эту прему, он уже не мог сдерживать себя, он падал от приполняющих его чувств, танцевал, и даже цвет тела изменился. Когда народ там такого пришел, домой а родители не знали, почему он был, стал золотого цвета. Раньше он был. Какого-то среднего цвета. Шемал. Шемал Сунда был такого цвета. Ну, как бы ни черный, ни белый. И не серый, что-то среднее. И вот, когда он вернулся, родители были удивлены, что случилось, почему он цвет поменял. Наверняка что-то случилось с народом так, он ничего не сказал. Но его поведение, действия, все изменилось с из тех пор, он не мог находиться дома. Он чувствовал Жажду, как вода, если воду пом... вытащить из воды, вода будет, эта рыба будет, Рыбу вытащить из воды, рыба будет задыхаться. И вот, поскольку вы родственники, эти родители были очень влиятельны, убежать из дома было не так просто. И вот однажды царь Бенгала пригласил их всех в свою резиденцию на какой-то разговор, и вот они поехали встретиться. С царем, все уехали, никого не было, и вот Народ так выпала возможность уйти из дома, и он ушел, побежал в сторону Вриндавана. Вот так же было в -дам -дам с самого детства он воспевал славу Гуру There was big problem. Boy is missing. И вот родители, когда вернулись, видели, что его нет, потеряли его. Много случаев случилось в процессе всего этого. Но Махаража кратко расскажет, и вот он отправился в Вриндаван. И там, во Вриндаване, он встретился с Шинивасачарей Шеманадой Прабху, и все они вместе, они учились у Дживагасанпаду. Поскольку не понимая седанта вечера, если вы придете проповедовать, потому что оду дурачи-дурных людей, но если какой-то знающий человек попадется, то он <laughs> не поверит. В общем, сложнее с осознающими. И вот относительно Расалилы в вот 2002 году кто-то написал... Не знаю, кто я во вреда был в то время сейчас. И вот эм, буквально даже куда не пришло, вот мне показали, что кто-то на какой-то знаменитый очаре написал какую-то ересь о Баладе Фасе. Я был разгневался. зашел, что я а кому за такой ересь написать. Даже не не знал, что ответить, и вот начал писать протестное, протестное о поражении всего этого. И вот восемь месяцев назад Махараджи ответил, ну, вот написал о поражении всей его писанины, а отправили ему, но год прошел, этот Махараджи таки Ничего не ответил, он писал, что Аббаладев танцует с Гопи Кришной и прочую ерунду писал. думаете, 20 лет прошло, только сейчас заметили. Ну, ну, Махаш как бы не изучает, кто там что пишет, так вот. Кто-то показал, люди вроде как читают, и вопросов не возникло, что ерунда там написана. Никто не спросил кто-то вообще, чтобы так писать. Ну написали, ну пускай пишет, мы как бы вообще не, не <laughs> должны, ну как вы входит такой-то <laughs> <на> <laughs> uh, такое, в общем не говорят об ошибках и, и uh, этих <coughs> общем, покрывает ä, преступления друг друга, то есть, то есть они занимаются одной и раздают и второй и делают вид, что все нормально, как бы пускай несет все, что несет и главное деньги деньги платят, а кто там проверять будет, а, о чем там говорят и его, к сожалению проповедь в наше время так происходит. Если присмотреться, прислушаться, это можно наблюдать. Часто говорят какую-то ерунду. И вот как, как можно говорить про таких людей, что они находятся в пампоре? Это вообще не вопрос какого-то изма, вопрос выживания даже. Говорят, что можно слушать Расалилу, и о и, и, и ничего не делать при этом. Но такого наша Гурвага никогда не говорила, и никто даже не возразил этому Ачаре, что он несет. Наша Гурвага никогда так не говорила. И вот из Киртанов Нарутана такого. Даже не надо далеко ходить, вот с на Нарутом, так можно найти опровержение всему этому. И что же он говорит? Вот такие слова, когда я смогу обрести милость на Прабу и когда я осознаю бесполезность этой материальной жизни, когда все материальное уйдет с моего сердца, сердца когда все осквернение уйдет из моего сердца, сердца. Как, как, когда мое сердце очистится от всего. И вот народом так вот пишет об Kirtan. этом. Кто читал, читал его киртана? Это очень известный киртан. Даже э, де, дети, живущие в Вадимадхе, это его знают. И вот Бхарати часто говорил об этом киртане. Вот Махарача повторяет. И что это значит? Нару там такого молиться Никинади, когда это Материальной жизни, Потер... когда я потеряю всякий интерес к материальной жизни. И когда я обрету освобождение освободу от всего этого материального сквернения. Люди не, не понимают даже такого простого киртана, что говорить о Бхагаватам и более возвышенных вещах. Даже такие простые киртаны, они не понимают и, и еще что-то проповедуют, какую-то ерунду. Хотя народ там такого вот здесь говорит. И ясно, что вот он молится на Прабу, когда все осквернение уйдет с моего сердца, тогда же я обрету возможность видеть Вриндаван, что говорить о какой-то расселили или Бхагавана? Это простая логика подобная простой математике. А если равно Б, Б равно С, то С равно А автоматически. Можно понять это. И никаких споров не возникнет даже. И вот следуем ли мы народру или нет, думаете ли вы, что народкуру наилучше Ачарья в нашей сампада? если да, то почему все ваши действия противоречат всей его седанте? Это э, первый вопрос. Если вы верите, что народ Амтакуру лучше зачарьев в нашей сампаде, если вы признаете это, то. Почему все Ваши действия, Вася Чарон, вся Сиданта, всего противоречит всему Ему учению? Это значит, что Вы не признаете народом Такура, Вишина Чакарати, Пада Бхактюна, Такура. И это Ваша проповедь. Компромиссы. Если Вы идете на компромиссы, Вы никогда не сможете достичь. Уровня чистой преданности, что говорить о том, чтобы говорить совершать баджа. Гурокишадас Бабаджи Махараджа никогда не шел ни на какие компромиссы, иногда даже говорил какими-то жесткими словами. Но все же он Ачарья Парамхамса, Ачарья Варья, тот Гурокиша Дас Бхагаваджи который не ездил ни в Америку, вообще никуда. Но наши Гурвага говорит, что он лучше из Ачари. Мы должны быть очень разумны. У нас должен быть трансцендентный разум, чтобы опознать и арестовать всех этих мошенников и обманщиков. И вот о Гоакиша Удас Махараджи можем сказать, что он луч из Ачарья. Прамахамса Ачарья Варья. И как же он Ачарья? Поскольку он говорит, и сразу выявляет всех мошенников, и поэтому Сила говорил, что он ачаря, хотя он не говорил дикши, не давал дикши, кто-то думает, что кто разумит дикши, тот ачаря, но нет, это совсем не так признак ачаря каков. Вот Бахараш что более подобно в какой-то день обсудить из Ваю Парана. тот, кто следует всем правилам предписанием, установленным сочетанием Махапрабху Ачиноти. Шлок вот, маха, говорит, говорит. А почему мы можем говорить, что он ачарья, Какова причина, какова, причина? какова логика? Почему мы называем кого-то Ачарией? Зачем следует ли он всем правильным предписанием, показанным сочетанием Махапрабху? Исправляет ли он свои недостатки и чужие? Он должен своим собственным примером показывать, являть своим собственным примером все, иметь идеальный Ачарон, следовать всему со своей собственной жизни. И это будет хороший пример для нас будет также хорошим примером для нас. Ачарь это не тот, кто говорит, а тот, кто делает, показывает своим примером. Успешный ли кто-то на пути посту ачарьи или нет. Если он смог утвердить всю Сиданто в сердцах обусловленных душ то он очаря, если не слышно. А если нет, то какого он очаря? Шила Пухупад говорил такие слова на Бенгале. Мы привыкли говорить о Гугуле Харибол, что это. Если какие-то сахаджи, они вот какой-то сахаджи на организуют. Кричат Харибол в процессе, люди какие-то тоже кричат. Но люди как не понимают, что такое Харибол, просто кричат, они тоже за компанию кричат Харибол. Ну то есть не понимают логику, смысл всего этого, просто кричат Харибол без всякой. Не понимая сути. Гор Прамананда тоже одни сахаджии, а вот Шила Прахупад такого никогда не говорил. У Шила такого тоже никогда, у Гуру слов таких не было. Только у Сахаджиив можно найти. И в этом статус. Ну, состояние, ну общества в наше время и вот я говорил о такоре, народом Такуре. народом он отправился в сторону вриндавана и почему мы видим народом Такура? и вот когда мы и ну, поскольку мы не смогли утвердиться в Ачароне внутри нас, если мы не смогли утвердить Ачара Адаршу, весь наш идеализм внутри вашего сердца, то значит наша проповедь неэффективна. Чило Прабхупад был эффективным, успешным очаре, поскольку он мог. Утвердить э, такой идеальный ачарон, идеализм в сердцах э, своих последователей — это успех ачария. И вот Народамтаку, он также лучший из ачарьев. Народамтаку говорит... Вот, Народамтаку говорит, когда все материальное осквернение уйдет из моего сердца, то тогда я смогу видеть, что есть Вриндаван. Что говорить о Расалиле? Народ Амдакур вот не говорит о Расалиле. Он хочет видеть трансцендентный Вриндаван. Народ Амдакур вот вот дает наставление нам. Он говорит о себе, но это учение для нас. Когда он молится о том, чтобы все оскранение, все материальное ушло из его сердца и по милости Нитянанда он смог увидеть Вриндаван. Смотрите, он уже во Вриндаване, вроде бы получил посвящение в Вриндаване. И сейчас он просит милости у Нитянанды Пабу, чтобы увидеть Вриндаван. Что это? Хотя он получил посвящение в Вриндаване от Лаконадха Госвами. Лаканат Госвами получил посвящение от Адвайта и вот мы на Паривар или можем сказать Адвайда Паривар. И таким образом это очень важно. Если вы посмотрите, мы сможем вот Нарутам Такур, по крайней мере, уже по воде получил посвящение во Вриндаване, почему он сейчас говорит, что он не видел Вриндавана. Для того, чтобы дать нам пример как каково oh может быть смирение. Кто-то заявляет, что он видел Вриндава, он там в Манджаре является саки, oh или еще кем-то, но это не паджан, это лицемерие, это признак падших душ. Ваманга Самаха говорил незапамятных не времен. И, ну, в смысле, Такие люди никогда не смогут получить возможность совершать рупануга баджан, поскольку они хотят обмануть других, притворяясь, заявляя, что они уже рупануги, и им уже не даст второго шанса. И вот на этом так получил посвящение внутри вриндавана от лаканат. С получил посвящение и что он узнал? И вот он, в общем, Гурдафу послал учиться у Джива но что такое посвящение инициация. Много раз я хотел сказать вам, но все же хочу сказать еще раз, что это в шастрах говорится. Наш Шрупагасвамипад пишет в Расамлета До гуру подошла, и вот Это шлока, но у нас наоборот получается вопрос принятия гуру. Если мы это не какие-то дешевые, какие дешевые сентименты. Я, когда увидел изображение гуру Падпадма, я был... Я понял, что он мой вечный Гуру, что такое ясное чувство пришло, что он мой Гуру, единственный. И вот Рупага с вами подпишет в расамрета синту, Адоу Гуру Падашрая. И вообще вопрос принятия прибежища. У Лутас Стоп, Сад благодаря... К которому ваше сердце чувствует такое огромное влияние, огромное влечение, вдохновение. И потом уже вдохновившись таким великим гуру, мы просим просвещения у него. И если какой-то гуру чувствует, я там учеников принимаю, это не гуру. Мы не принимаем привержившего садгуру. Чтобы, э, дать ему, чтобы дать, чтобы дать им почувствовать, что он гуру, это не так, нет, мы да, это неправильный подход. Мы должны чувствовать наше плачевное положение и просить гуру о милости. просите о спасении. Это чувство, которое Кришна Даскавираж Гаслама хотел описать. И вот он говорил, что он хуже, чем червь в хуже, чем джага -матхай. И вот если вы поймете этот... Вот эту седанту вы поймете, что такое Харибаджана, кто такой Ващнав. И мы должны повторять Харинам с утра, повторять Харинам, совершать киртан с великим энтузиазмом. Богован, он должен помочь вам. Богован так или иначе, он поможет вам. Не сомневайтесь, если вы искренне как в моем случае, никто не говорил, ну что там, какой-то Великий Садгуру, автоматически я нашел его. И вот там Амтаку, он хотел показать ту же самую формулу, как написано Рупа И вот вопрос принятия прибежища у Лотоснастого Гуру, и потом мы можем попросить его о Дикше. Но сейчас можно наблюдать, наоборот происходит. Кто-то слышит, есть какой-то, займёт голову идет получать дикшу. Чиллопракупат говорил, что под меня дикша и такая коммерция от происходит. исходит. Это никакая не дикша. Дикша значит обретение божественного знания. Если вы не обрели Дивиагяну, ну, что уже, уже прошло 25 лет, как вы получили дикшу? Что это за дикша такая? Как вы получили? Значит, либо вы обманщик, либо... Тот, у кого вы получили, он обанщик. иначе почему нет Божественного Знания? Почему где осознание? Почему осознание не расцвело в вашем сердце? Какова причина, стоящая за этим? И вот народом такого показывает нам. Народ такого плачет и плачет. И, и вот он принял прибежище у Госвами. Но так или иначе Локанат Госвами не давал никому дикшу. У него была, э, э, в общем, он решил никому дикшу не давать, а, а народом такой решил получить дикшу только у него, и вот кто ж э, будет, э, в общем, кто <laughs> достигнет своей цели. И вот народом такого было отвергнут много раз ему. Сила Прахупа тоже но, был отвергнут. Гулки Шуда с Бабужем Махараджам 18 раз. Равнуджа Ачарья был отвергнут, я говорил, э -э, в тот день. Это Гуштапуны. К сожалению, память у всех плохая, не все помнят. И тоже много, много раз он был отвергнут но потом получил дикшу, как и Шила хотя он вечный спутник и Гуранги, но все равно явил такую лилу для нашего опыта. Дикша это не что-то дешевое. И если вы простите свою жизнь, что я могу сделать, вы никогда не встречались с таким человеком, который может говорить об абсолютной истине, в этом неудаче. И это обязанность Нитинанды, и Нарутам такого он был отвергнут, и Нарутам Нару такого решил, что я должен получить дикшу с лотосных, лотосных уст группадпадмы. И вот он начал служить с вами очень скрыто. Никогда с вами шел по нужде в лес, и вот он с утра ходил понужден, там условия такие простые очень были, даже туалета не было. Переходилось идти какой-то лес, поле какой-то, там какие-то шакалы могли быть змеи, но по милости Господа они не, не, не мешали. И вот Лэк над Гасвами ушел на эту шоча, как совершать. И нарут он так смотрел издалека, и каждый день очищал это место, и приносил такую а, глину, такой тон, как ее... В общем, глину без песка. Многие хотят совершать Харибаджан, как какие-то цари с таким, с большим комфортом Нишкинчан Харибаджан. Сейчас понятие забывается, все хотят какой-то Харибаджан с большими удобствами, но Харибаджан в таком случае не получается, вот, должен быть нишкинчен. Кто-то совершающий Харибаджан должен быть Нишкинчан. Иначе вопрос о Харибаджина не возникает, что если у нас нет этого простоты, этого э, качества нишкинчина, то Харибаджина у нас не получится. И, конечно, у нас, мы к чему-то привязаны, как-то так, ну, не сразу можем дойти до этого. Должны предложить все гуру Ващному, но со временем все получится. И вот в итоге однажды Аллах с вами. Он э, хотел увидеть, кто же это, э, кто-то убирает все это место и, да, хотел, и решил проверить. И вот он э, его там так ждал. И, и, и вот он спрятался куда-то и увидел. И вот он ждал. В кусты спрятался куда-то и смотрел. Некто прекрасный, подобно принцу, он пришел и начал все там очищать веником, водой. И вот он насыпал глины туда, и ты спросил кто ты? Кто-то испугался, что -то, что, -то, кто ты? Я народ, иди сюда. Почему ты это делаешь? тут начал плакать, он прислонил э, веник к, к груди и сказал, «Вы не принимаете моего служения, вот, что удачливый веник, он совершает это служение». Тут он начал плакать на и и с своим не смог этого стерпеть, он обнял его сказал, «Хорошо». «Я дам тебе дикшу», Антон вынужден был дать дикшу, а вот там такого. Вот его сердце растаяло. И так или иначе, после случился какой-то случай с, по милости Бхагавана, и что это за случай, Пришел какой-то нищий, какие-то чапати, äh, попросить у него äh, в и народ там так подумал. Ну, вчера с остались, ну, а, ну отдать. Вот, отдал этому нищему, Лоханад сказал, уходи, уходи прочь, ты не можешь находиться рядом, ты с царской семьей, ты не можешь находиться здесь, мы нищие с вами хотел дать пример, он не был жестким то, что он там, дал эти вчерашние чапати нищему, это не так плохо. Если Гуванганитянада будут жить в лесу, то какая проповедь будет происходить? также так же Гудема. почему они в лесу не живут? А ради проповеди. И вот, как, когда какие-то непонятные ситуации возникают, вот можно сравнить это, что два льва не могут находиться в одном месте. С одной стороны хорошо, с другой не очень. И вот с Госвами, он сказал там такого, чтобы он уходил прочь, ты не можешь здесь находиться, ты не можешь жить такой жизнью отреченного, видя себя так. Вот он плача ушел. Тем временем много чего случилось, но нет времени это все описывать. Поскольку они начали. Вот он начал учиться вот Джива Гасаваяпада, все книги Госвами, все Сандрапхи. Написаны Джива Гасаваяпада. Брихат Бхагаватамрита написано с Санатана Гасвами. Вот они изучали все это. И на основе этого я, Макрас обсуждает Брихат Бхагаватамриту под руководством Санатана Гасвами. И вот я следую Санатана Гасвами. Паду, чтобы понять внутреннее значение всего этого. So realize, И вот если мы осознаем, if поймем, в общем, Брихан, это достаточно баку большая, может там года 3-4 занять, но по свободу воскресенье обсуждать на нашем ютубе можно слушать. Но, вот, не у всех столько терпения есть. Что такое харибаджа? Харибаджа значит терпение. Если нет терпения, то какой харибаджа? И вот на вот он так он ушел, и по указанию Джего они, все эти книги написаны Госвами, это уже другая история. Повезли их в Бенгал, там по дороге царь Бихамбир их украл, потом их назад, назад их отдал, и потом да, вот там такого пошел назад в западную часть Индии, Манипуру, где надо, в общем, не Манипура, а пошел, где Миднапур, вот эта вот область Ашанивасачаря. Он, это долгая история, кто куда пошел. И вот, в общем, книги эти вернули, у нас есть возможность читать, Бхактира Самрида синду и все остальное, благодаря их милости. И вот я хочу сказать, и вот был он большой праздник, Не, бесподобный и несравнимый. И вот это был Кетури Кетури Махоцов, он был такой крупнейший, и вот на этом таку хотел уст уст установить там шесть божеств, и в какой-то день я могу более подробно рассказать, там, где наш Нитянандашах, где Джахну и так, они было там, и все они сведевно там, здесь пури, тысячи преданных пришли. Никогда раньше такого огромного праздника не было, в будущем вряд ли будет. Эти праздники, этот праздник, этот праздник, Махотцев, он, вот, вот такие слова говорится, что «набутам наобовещать». В прошлом такого не было огромного, И в будущем тоже вряд ли будет. И вот в день Такура. Like следующий он продолжит so, и вот remember, можно вспомнить what is that? мани-йога бани-статру пражайати сурджоканто мани-йога бани-статру пражайати и вангой Шаду сангена Хару, бхакти, прежали те, ванча, как только русский бассейн выжил,